Здесь вам не Москва, здесь климат иной, идут метели одна за одной И здесь за снегопадом идет снегопад, И можно свернуть, сугроб обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как сельская тропа. И можно свернуть, сугроб обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как сельская тропа. Мы рубим тоннели ни шагу назад, И от напряжения колени дрожат, А люди в деревне ждут хлеба и явств. И надеемся только на трактора, На К-700 и бульдозера, И молимся, чтобы погода не подвела. Надеемся только на трактора, На К-700 и бульдозера, И молимся, чтобы погода не подвела. В Алтайском крае не побывал, тот сам себя не испытал, пусть даже в бурю не видно небес, нигде не встретишь, как ни крутись, за всю свою беснежную жизнь Десятой доли таких красот и чудес. Нигде не встретишь, как ни крутись, За всю свою беснежную жизнь. Десятой доли таких красот и чудес.